Смотрите, как вы оцениваете отношения власти сейчас к эпидемии коронавируса? Насколько они действуют э, правильно или нет? И нужно ли вводить карантин, как вы думаете? По моему мнению, нужно, естественно, вводить карантин, обезопасить а битебских э, граждан от этого, потому что все, как минимум, цивилизованные страны в Европе уже давно приняли какие-то меры. А мы просто делаем вид, что у нас все хорошо, но вряд ли. Как относитесь к заявлению Президента о том, что от коронавируса нужно лечиться водкой и трактором? Ужасно. Ужасно. То есть это не помогает? Совершенно нет. Но в каком веке и в каком году живем? То есть вы считаете, что введение всеобщего карантина это было бы нормальной и правильной мерой сейчас, да? Да, в кости всех государствах он вводится, и почему бы нам так тоже не сделать? Это поможет хотя бы немножко его остановить, просто сохранение. А что вы думаете об этом? Мы сидим в потому что у А как вы думаете, маски помогают? Маски не помогают. А рецепт президента, который он заявил э -э трактором, помогает ну, на Конечно, нет? Конечно, нет. Хорошо, спасибо. А, да, как как вы думаете, маска вы работает? Против, помогает. О, да, спасибо. <кх> <кх> Извините, а могли бы ответить на несколько вопросов? по поводу коронавируса. Нет, не хотите? Как вы относитесь к действиям властей сейчас во время эпидемии коронавируса? Достаточно ли они меры принимают или нет? Мне кажется, нормально, достаточно. А как относитесь к заявлению президента по поводу того, что от коронавируса надо лечиться водкой и трактором? Не знаю, я не слышал этого. Не слышали? А не по поводу карантина, как вы думаете, необходимо вводить карантин или нет в стране? Или это не обязательно? Не знаю, я лежал в больнице, там увидели карантин, там надо. А просто, например, там в школьных разных учреждениях, университетах и просто вообще, которые, ну, более серьезно относясь. Ну, как ну, детей сильно не распространяет, то я думаю, что... Не обязательно. Не, не обязательно. коронавируса хотелось бы спросить что, что как как еще э, Ну просто это? мнение людей тем более как вы говорю работаете в таком учреждении что было бы интересно знать мнение аптекаря как вы думаете по, по, по поводу карантина ну просто как как мое человек. Мнение. да лично ваше мнение Как вы считаете, меры, которые государство сейчас принимает, Конечно, они достаточно? достаточно? А необходимо ли введение карантина всеобщего, как вы думаете? Вы знаете, я считаю, что только на границе нужно проверять тех, кто приезжает к нам, возвращается. Да, досконально проверять на карантин садить или как правильно помещать, а так мне кажется ничего страшного. А что думаете по поводу рецепта президента? Водка и трактор помогают от коронавируса. Или ну вы нет? знаете, вообще 30-50 грамм водки и для желудка и для коронавируса для всего это я считаю неплохо. Ну люди, если употребляют зло, употребляют, это плохо. Но ну, а если может это так вот, чуть-чуть слегка. Нет. Вчера было костяк, например, Смата семидесятилетия. Выпила 50 грамм конечка. Ситуация с карантином. Необходимо ли в стране вводить всеобщий карантин, как вы думаете, или нет? Ну, всеобщий нет, но людям сказать о том, что нужно вести себя осторожнее, не так, как сейчас, думаю, нужно. А как люди на вас реагируют? Вот ходишь в маске, что они, ну, нормально? Люди отдыхают? не обращают внимания, потому что вот э, я сейчас в гимназии учусь, 10 класс. Э, у нас 11 класс ходит в масках. Очень и некоторые люди на улицах тоже ходят в масках. А что можете сказать по поводу рецепта президента? Водка и трак. не помогает или нет, как вы Ну, а я, я, я, я, я не знаю, но ну, думаю многие посчитали это за шутку. Меры, которые государство сейчас принимает для защиты населения, достаточны или нет? Необходимо ли введение всеобщего карантина, как вы думаете? Знаете, я пенсионерка, в основном сижу дома, и мне как-то я не нахожу ничего такого, чтобы надо было, чтобы особенно жесткие меры какие-то. Хорошо, а вы не боитесь? Вот многие сейчас в масках ходят. А почему вы не ходите в масках? Вы не думаете, что они неэффективны? Да? Дело в том, что я хочу сказать, ну, вы можете это не записывать, я хочу сказать следующее. Я когда лежала в больнице с воспалением легких, и мне давали маску, чтобы я на других людей не накашляла. Понимаете? Я да. так, так думаю, что доктора считают, что нужно маска только тем, кто болеет. Хорошо, и последний вопрос. А как относитесь к рецепту? Президента от коронавируса. Трактор и водка, как вы думаете, помогают от коронавируса? Что? Но президент недавно в выступлении сказал, что лучшее средство от коронавируса это трактор и водка. Как вы думаете, это помогает или нет? Это я не знаю, я такого не слышу. Скажите, а как вы думаете, меры, которые принимает э, наше государство сейчас по борьбе с коронавирусом, они достаточны или нет, как вы думаете? Я думаю на эту тему вот что. Что любая инфекция, которая появляется для организма человека извне, она менее существенная, чем та, которая находится внутри. Например, раковая клетка, ее убить нет, очень нет, сложно. вас конкретно про коронавирус, принимают достаточные меры или нет? Я думаю, что в первую очередь надо э, меньше шума поднимать возле этого, а больше пользоваться э, какими-то, ну... как вы считаете, необходимо ли введение карантина всеобщего в Беларуси? Нет, ни в коем случае. Хорошо, а как относитесь к Совету Президента лечиться от коронавируса водкой и трактором? А, как вы это оцениваете? Я не знаю какие имеют в виду предложения, но я могу сказать, что любая нагрузка, она не повредит для борьбы с коронавирусом.